Всем привет! В эфире Универ а в студии Анна Глазунова. так сегодня в выпуске. В КФУ прибыли представители Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тидиопульмонологии. КФУ посетил АТАШЕ по науке посольства Италии в России. В набережной Челнинском институте КФУ прошел Сабандуй. В Казанский федеральный университет прибыли представители Санкт-Петербургского научно-исследовательского института в тизеопульмонологии. Гостей встречал ректор Кафульшат Гафуров. Участники встречи обсудили совместный проект. Подробнее о встрече в нашем сюжете.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 Макрозадача. Это, безусловно, впечатляет как администратора меня. Далее гости в сопровождении ректора Ильшата Гафурова посетили императорский зал и музеи Казанского федерального университета, а позже отправили структурные подразделения по медицинскому направлению. Артем Тупичкин, Ленардо Валерьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил АТАШЕ по науке посольства Италии в Российской Федерации. Подробности узнаете в сюжете нашего корреспондента. 17 июня состоялся визит в Казанский университет от по науки посольства Италии в Российской Федерации доктора Альдос Палоне, известного нейрохирурга, директора департамента клинической нейронауки в неврологическом центре Лацио в Риме. Экскурсия традиционно началась с музея истории КФУ. Конечно, мне интересно посмотреть, поскольку я знаю хорошую репутацию университета, есть интерес и место для того, чтобы наладить прямые отношения с некоторыми совпадавшими по качеству итальянскими узами. А я как сам, как нейрохирург, я знаю, что здесь есть строгая программа по лечению наследства спиной травмы. Это мне очень интересный аргумент. Мне даже есть потенциальный интерес о том, что наладит прямое сотрудничество в этой области. На сегодняшний день КФУ ведет сотрудничество с девятью научно-образовательными центрами Италии. Также готовится подписание соглашения о реализации совместной образовательной программы аспирантуры между Университетом Пармы и Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ. В рамках визита состоялась встреча с руководством университета. О структуре Казанского университета и приоритетных направлениях развития гостю рассказала директор Департамента внешних связей Ольга Вершинина. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз. Будущие магистранты смогут задать вопросы по программе «Интеллектуальная робототехника» и увидеть роботов собственными глазами. Презентация программы состоится 22 июня. Подробности далее. Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета 22 июня будет презентована магистрская программа «Интеллектуальная робототехника». Программа построена на моем опыте учебы и работы в таких вузах, как «Технеон», в Израиле, Цукубский университет в Японии, университет карнеги Мелон в Америке и Бристольский университет в Англии. В итоге я собрал самое лучшие из этих программ, что в них было, и добавил в них не, некие недостающие компоненты, для, которые необходимы для российского вуза. Высшая школа и ТИСКФУ приглашают выпускников технических специальностей. Любой человек может стать специалистом в области интеллектуальной робототехники при достаточном вложении времени и труда. Как раз на входе мы от студентов, единственное, что требуем, это знание английского языка и умение программировать. Всему остальному мы обучаем студентов на месте. Во время презентации будущие магистранты смогут задать интересующие вопросы, а также увидеть роботов, с которыми они будут работать. Анна Глазунова, Ленардо Велитьяров, Универньюз. Названы первые российские города, в которых будут запущены сети мобильной связи 5G. В их числе оказалось и Казань. О том, чем это полезно, простым пользователям нам рассказал директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Сергей Мосин. Стандарт мобильной связи пятого поколения 5G – это новый этап развития технологий, который призван расширить возможности доступа в интернет через сети радиодоступа. О том, что коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в трех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге и Казани – на полях шестого российско-китайского экспора, сказал вице-премьер Максим Акимов. Понятно, что системы мобильной связи они развиваются не так давно, но при этом каждый новый – Стандарт Каждое новое поколение, по сути, предоставляет новые особенности, новые возможности, которые в первую очередь проявляются в качестве телефонной связи, а в последнее время последние два поколения ориентированы непосредственно на передачу данных. Соответственно, спецификой систем мобильной связи пятого поколения является широкополосный доступ который предоставляет возможность подключения большего количества пользователей, обеспечивает большую пропускную способность. Задачи, которые призвана решить технология 5G, это рост мобильного трафика, увеличение числа устройств, подключаемых к сети, сокращение задержек для реализации новых услуг и многие другие. Сейчас решается вопрос с частотами для сетей нового поколения. Именно от него будет зависеть стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия присутствия на нем игроков, отметил вице-премьер. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. 15 июня на территории базы отдыха Дубравушка прошел Сабантуя-2019 для сотрудников и научно-преподавательского состава Набережной Челнинского института КФУ. О том, как это было, наш сюжет. Вот уже не первый год Набережный Челнинский институт Казанского федерального университета отмечает праздник плуга и труда в лагере Дубравушка. Так и в этом году весь преподавательский состав с семьями собрались вместе, чтобы принять участие в долгожданном и всеми любимом празднике. Празднование Сабантует торжественно открыл один из самых сильных и талантливых коллективов КФУ ансамбль народного танца Саяр. Далее с приветственным словом перед гостями выступил директор набережно института КФУ Махмуд Ганиев. Он выразил благодарность своим коллегам за плодотворный труд на протяжении учебного года. И пожелал отметить Сабанту и весело и задорно. Преподавателям и детям скучать было некогда. Горшки, бег в мешках, сельский гольф, коромыслам, рыбалка и снайпер. Это еще самая малая часть конкурсов и игр, подготовленных специально для сотрудников и их детей. Обилие площадок и интересных игр позволило каждой семье показать, насколько они сильно и сплоченные. Позже взрослые смогли обменять купоны на полезные в быту вещи, а дети бежали за сладостями или игрушками. Параллельно с работой игровых площадок на сцене выступали творческие коллективы на Беженчелнинского института КФУ. Благодаря им. Атмосфера праздника наполнялась еще большим весельем и радостью. Кульминацией праздника стал долгожданный конкурс Батыр-Сабантуя. Участникам предстояло пройти несколько истинно-мужских этапов. Выпутаться из паучины веревок, забить гвоздь, а также развязывать узлы и метким броском закидывать в ведро картошку. Конечно, каждый из них справился с данной задачей отлично. Ведь сотрудники Казанского федерального не только умные и талантливые, но и самые сильные и мужественные. Но это еще не все. Какой же праздник обходится без традиционного приготовления наказания плова? Именно это блюдо стало приятным завершением праздника. Лилия Талипова, На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.